Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу VFOSET, где я абсолютно без вложений, на просмотре сайтов, зарабатываю коины, коины конвертируются в криптомонеты, ну и, естественно, благополучно вывожу. И хочу в этом видео сделать очередной вывод – Значит, ну что, кто не знает, реферальная ссылочка вот здесь, у нас спрятана на домашней страничке. Вот она. Можно так скопировать или вот сюда нажать скопировать. Так, далее что? Увы, вот у меня на балансе 66 биткоин сатошиков. И это вот в этих коинах у меня на балансе... 1255 вот этих коинов, токенов, ну, местная монета. Также здесь, если кликнем сюда, можно выбирать, чем мы будем выводить. Но я поставила биткоин. Почему? Потому что сборщики пусты. Значит, смотрите. Вывод, да, вкладочка. Здесь по умолчанию уже стоят мои монетки, вот эти коины. И здесь можно выводить куда? В биткоин сатошах, в лайткоинах. В я постоянно выводила сборщик пустой. Догикоин пустой. USDT также пустой. Можно в Shiba на Coinbase. Я буду на FAUCETPAY в биткоин сатошах так что он полон на сто процентов этот полон на 31%. процент шиба на 24%. вот так сюда ставлю галочку сюда прописываем адрес кошелька от Faucet Pay что у вас там на Faucet Pay привязан криптокошелек. кошелек от криптомонеты далее разгадываю капчу Значит, смотрите, две машинки одинаковые, два кораблика и один вот мотоцикл. Так, кликаю на мотоцикл. И ой, вот. И что? Все. Видим, баланс у меня по нулям стал. Так, переходим на фаусет пей. Я перезагружаю страничку. И, как видим, платит мгновенно. То есть инстант. Вифалу set 65 биткоин саток. 11 октября. прибыла. Далее, что здесь еще не забываем. Ежедневно заходить и собирать бонус. Кликаем. Бонус также разгадываем капчу. Два слона, два верблюда. Кликаю на птичку, так как она одна. Клейм. Все. Бонус у меня получен. Ну, так. Все. Что еще здесь заработок? ПТС-ки я все прошла. То, что 12 здесь. А вот одна есть. Один серфинг. 110 токенов. Я кликаю на него. Возвращаюсь. И вот идет отчет таймера как бы здесь. Давайте обождем. Вот 3 биткоин сатохи у меня видим, да? Стало. Это здесь конвертируется сразу в криптомонетах. Вот. Если в лайткоинах. 1165 лайткоинов. Опять капча, что у нас здесь? Машинка, машинка, два вот этих мопеда. Кликаю на шар на этот. И все. Зачет. Значит, короткие ссылки я не делаю. Задание я не делаю. Но кран. Значит, также можно собирать. Здесь не забываем на кране. Так будет здесь реклама. Ага. Потому что это кран. И что у нас здесь? Разгадываем капчу. Так, два оленя, 2 кенгуру. Птичка. Вот. Сейчас. 50 токенов, три эксперта. Каждый таймер три минуты. И можно 1000 сборов делать ежедневно. Опять разгадываю капчу два мишка. Вот нажимаю на зверька. два, восемь, один, два, восемь, один кликаю все, я собрала и лайт, в лайткоинах. У меня четыре двести пятьдесят лайткоинов сатошах 12 двенадцать биткоин сатох ставлю лайткоин и иду. у меня уже прописан. Давайте я поставлю биткоинах. Также, видимо, здесь кликаю на биткоин. BTC, да? И 12 биткоин соток. Неплохо. Так, значит, две бабочки, две свинешки И вот на этого зверька кликаю. Вывод. Баланс опять у меня по нулям. Иду на фаусы перезагружаю видим да минималки нет если у вас есть конвертируется все крипто монетах значит вифаусет 11 биткоин сатох 11 октября все шикарно все платит вот здесь если у вас есть монетки можно как бы и выводить вот эти сборщики они пусты конечно к сожалению ну, а в биткоинах можно. И так вот собирать как бы на кране каждые три минутки. Я считаю, что это неплохо. Вот здесь идет отсчет таймера. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, не интересно, проходим мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.